Всем привет! Сегодня будем готовить постные блинчики на минеральной воде. Это самый простой рецепт блинов, который только может быть. Тесто замешивается за считанные минуты и никаких комков. Блинчики получаются нежными, эластичными, с аппетитными дырочками. Просто вкусно и красиво. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В глубокую миску просеиваем муку добавляем к ней соду соль сахар и хорошо перемешиваем затем вскрываем бутылку с сильно газированной водой и подливаем ее у муку в несколько приемов чтобы избежать появления комочков вода обязательно должна быть с газом это важно так что открывать ее желательно в процессе приготовления теста. Заранее открытая вода без пузырьков здесь не подойдет. Дальше добавляем в тесто подсолнечное масло и размешиваем до однородного состояния. Сразу же переходим к выпеканию блинов. Хорошо разогреваем сковороду. Слегка смазываем ее подсолнечным маслом выливаем порцию теста и быстро распределяем его по всей сковороде жарим блинчики на сильном огне иначе обилие дырочек не получится И еще один важный момент. Сковороду смазываем маслом перед каждым блином. Это тоже способствует появлению дополнительных дырочек. Тесто в миске каждый раз мешаем. Готовые блинчики складываем стопочкой друг на друга. При этом смазывать их ничем не нужно. Чтобы блинчики в итоге получились мягкими и эластичными, после выпекания накрываем их крышкой. Вот и все. Нежные ажурные блинчики на минеральной воде готовы. При желании в них можно завернуть любую начинку, причем как сладкую, так и соленую.